6 октября на сцене Большого театра Беларуси «Русский балет. Истории Илзелиепа». С участием ведущих солистов театров Москвы и Санкт-Петербурга. Генеральный партнер БСБ Банк.